Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. приветствую вас на заключительном уроке тренинга «Точная и проверенная система гарантированного заработка для интернет-новичков». Друзья, я очень надеюсь, я искренне верю в то, что пройдя этот курс, вы избавились от множества ложных данных, связанных с продажами и конкретно с партнерскими продажами. Вы узнали, как это работает, поняли, что принципиально сложного ничего здесь нет требуется долго и упорно работать, приобретать опыт в продажах и тогда однозначно будет результат хотя это занятие и является заключительным я не считаю что этот тренинг закончен для вас я очень вам рекомендую пересматривать уроки особенно урок посвященный технике продаж четвертый. он достаточно большой получился я его однозначно теперь разделю на несколько частей вот после того как тестовая группа закончит работу. Пересматривайте уроки. Однозначно что-то вы пропустили. Конечно, ходите на вебинары обратной связи. То есть вы на страничку вебинаров обратной связи попадаете сразу же, как только опубликуете отчет в нашем кабинете. Задавайте вопросы, потому что глупых вопросов нет. Глупо это незаданный вопрос. Кроме вебинаров обратной связи, как я и обещал, я предоставляю скайп консультации Значит, в нашей группе, в которую вы все должны были вступить, подать заявку в обсуждении тренинг партнерские продажи, ваши кейсы самый первый пост <coughs> это ссылка на таблицу skype консультации, Вот я ее разместил уже несколько дней, но пока еще она пустая то есть видимо, либо уж чересчур все понятно, я рассказал либо люди боятся консультироваться в, скайп, в скайпе онлайн записью потому что все наши скайп консультации которые я буду проводить я буду записывать и выкладывать вебинары обратной связи, которые мы с вами проходим, они у нас записываются автоматически через Google Hangout. А консультации в скайпе я буду записывать с помощью Camtasia студии И выкладывать вот на эту же страничку, где у нас сейчас лежит запись одного вебинара первого, который был у нас 16 ноября. Сейчас вот я этот урок записываю. 19 ноября. Здесь будут лежать и скайп-консультации. Поэтому, друзья, ходите, задавайте вопросы, пересматривайте и, конечно, продавайте. Тренинг на данный момент выглядит вот так. Это я вам показываю, как это все выглядит изнутри. То есть, вот сейчас у нас стартануло в тестовой группе 60 человек. Еще два человека откуда взялось, неизвестно. Я решил записать еще дополнительный урок, хотя не хотел ничего больше писать как говорил в этой базовой версии но по ходу проведения тренинга выявляются вопросы которые например я не осветил вот просили записать видеоурок о том как сделать редирект на своем хостинге я обязательно его запишу и этот урок появится в дополнительных дополнительных уроках ссылку на эту страничку вы также найдете в нашей группе как только здесь что-то появится какой-то дополнительный материал поэтому тренинг у нас такой развивающийся и идти он будет до тех пор пока вот 60 человек наша тестовая группа не пройдет его до конца, вот пока все люди не зафиналит этот тест. Я буду проводить эти вебинары обратной связи и всячески вам помогать, чтобы вы разобрались, что такое продажи, что такое партнерские продажи. Значит, возможно, запишу в дополнительных уроках урок, связанный с Фейсбуком, потому что в последнее время очень много вопросов поступает о том, как автоматически постить по группам в фейсбуке у меня был набор скриптов которым я пользовался это работает несложно и вы можете еще из фейсбука привести себе такой ну, классный трафик и сегодняшний вебинар который будет проходить 19 числа я тоже о нем расскажу очень интересную вещь и эта информация будет выложена в дополнительных уроках насчет фейсбука конечно не могу вам точно сказать потому что это уже как бы дополнительная информация я не хочу этот тренинг уж чересчур перегружать, как я уже говорил все-таки все дополнительные уроки у нас будут выкладываться в нашем тренинговом центре здесь будут лежать все, что я буду записывать для этого тренинга по партнерским программам ну, и все другие мои все другие мои курсы и тренинги друзья, я свои обещания ну, держу полностью, поэтому мне очень хотелось бы, чтобы вы тоже сдержали свои обещания и когда вы подошли вот к этому Заключительному уроку, пожалуйста, позвоните мне в Skype и скажите ваше мнение о тренинге. Опять же, я сдержу свое слово: что если вам этот тренинг не понравился, вы считаете для себя его абсолютно не полезным. Пожалуйста, звоните мне опять же в Skype, скажите в истории вашей платежной системы, когда вы мне платили. Это все легко находится, все это остается в платежах. Продемонстрируйте экран и я вам опять же в прямом эфире переведу в потраченные вами деньги. Конечно, доступ к закрытой группе вам будет закрыт. Вот, доступ к нашей базе авторов рассылок, естественно, тоже вы потеряете. Но, возможно, вы будете учиться где-то в другом месте и получите больше и полезнее информации. Я, конечно, старался сделать по максимуму хорошо. Конечно, вот мои организаторские способности не очень велики. В основном этим Филипп у нас занимается в тренинговом центре. Вот мне очень хотелось бы, чтобы вокруг этого тренинга собралась когорта людей, которым интересен бизнес в интернете, связанный с продажей. Чтобы люди обменивались информацией. Я, к сожалению, в скайп-чатах не участвую. Вот Я стараюсь общаться как-то с людьми вживую, вот на вебинарах, в личных разговорах, в скайпе. И, конечно, мне бы очень хотелось бы, чтобы вот эта вот наша тема тренинг, партнерские программы, чтобы она как-то пополнялась, чтобы здесь не только один Сергей Васильевич писал. А эту тему мы создавали именно для того, чтобы вы обменивались своими кейсами. Итак, друзья, большое вам человеческое спасибо, что вы прошли этот тренинг. Еще раз повторюсь, очень надеюсь, что он вам был полезен. Жду ваших отзывов, звоните мне в Skype, веб-камеру включать не надо. Просто что-то скажите, что понравилось, что не понравилось, что хотелось бы улучшить, что нужно добавить. Я вам буду за это очень признать. Большое вам спасибо. С вами был Игорь Черноус. Приходите на вебинары по четвергам. Буду выдавать какой-то для вас ценный контент.